На этой оправке напрессована фреза, взятая из зажигалки. Вот она такая маленькая фреза. Она хорошо обрабатывает дерево, бронзу, алюминий. Но у нее очень мелкий зуб. С помощью вот такого шлифкруга толщиной полмиллиметра можно увеличить размер зубьев. Для этого вышлифовывается каждый второй зуб. Вышлифовывание производится таким образом, чтобы сохранить углы резания и увеличить высоту зубьев. Фреза получается более производительная, злая. Можно удалить и два из трех зубьев. Получается еще более производительная фреза. У всех фрез я также советую обрабатывать сторец для удаления фаски. При такой доработке фреза работает еще лучше. Торцем и углом.